Ситуация у нас... Да, если что, э -э меня тут в конфе спросили, можно ли... Не, я понял, что ты имеешь в виду минус, не переживай. Меня тут в конфе спросили, э -э могу ли я использовать нормальный микрофон. Значит, отвечай, я могу использовать нормальный микрофон, если вы мне накидаете донатов, чтобы я смог его купить. Ссылка на донаты в описании находится, пожалуйста. У меня там всякие прикольные финтифлюшки стоят. Чем выше донат, тем прикольные финтифлюшки, поэтому не стесняйтесь, там донаты от 5 рублей. Я любому донату буду счастлив, как ребенок. Вот, ладно, все, начинаем. Значит, смотрите, у нас вот все будет по, ша по шагу, да, у нас будут этапы. Начальный, нулевой этап начальный этап продвинутый этап в смысле, продолжающий этап и продвинутый этап вот и у нас будут шаги в каждом из этапов значит этап первый нулевой значит нулевой уровень это когда вы знаете меньше 100 слов не просто 100 слов меньше 100 существительных которые вас окружают в вашей каждодневной жизни значит все предметы которые вы видите каждый день вы должны знать на английском языке Значит, эти предметы, возможно, в своей речи вы используете нечасто, но вы точно их видите каждый день. Значит, что это за предметы? Это телефон, ручка, книга, тетрадь, листок, э кровать, стул, диван, шкаф. Э ну, в общем, идея понятна, да? Значит, смотрите, э вот список, да? Значит, если кому-то нужно, я потом в ЛС скину его еще раз. Значит, смотрите. Ну, понятно, что приходится щуриться, я заранее обозначил, что ну, там качество очень херовое, поэтому ну простите. Значит, ну, в принципе, я ничего нового сейчас вам в этом списке не, не покажу. Значит, еще раз, смотрите. Вот эти вот слова, которые у нас здесь есть, они разделены по категориям. Напитки, яблоко, банан, помидор, чай, кофе, вода, ну и так далее. Ну, в общем, в принципе, суть понятная, надеюсь, да. То есть, то, что вы встречаете в каждой День в языке в вашей жизни. То есть, как бы берете этот список, распечатываете его. вот, Естественно, он на русском, потому что вы не думаете, что мне лениво было писать перевод, он на русском, потому что перевод вы должны найти для себя сами. То есть, чем больше вы работаете над каждым отдельным словом, тем больше шансов, что вы его запомните. Поэтому берете этот список, распечатываете, сами самостоятельно ищите перевод к этим словам, записываете его отдельно. И соответственно ходите с ним везде, значит, если вы решили попрактиковаться в языке, берете, соответственно, достаете список, либо можете его, варианта два, да, то есть, либо вы сверяетесь по списку, да, то есть, проверяете, знаете вы или нет, либо вот вы держите держите в руках ручку и думаете, хм, как же там была ручка по-английски, да, соответственно, если вы не можете вспомнить и доставаете список, достаете список, смотрите, проверяете, вот. Значит, соответственно, садитесь вы на стол и пытаетесь вспомнить, как там стол, стул был по-английски, ну и так далее. Вот, соответственно, вот весь этот, все вот эти вот списки, они у вас должны быть. Значит, работать с ними нужно таким образом. Значит, слова вот эти вот нужны нам в первую очередь для грамматики, да, то есть мы их не учим не просто так, мы их учим для того, чтобы, когда мы начали изучать грамматику, когда мы начали изучать грамматику, нам не пришлось бы отвлекаться на то, что мы не можем составить предложения, потому что у нас нету, потому что мы не знаем никаких существительных, которых можно было бы применить в этом предложении. Ну, то есть, например, мы не можем использовать предлог им, если мы не знаем ни одного места. Да? Мы не можем сказать в школе, если мы не знаем слово школа. Мы не можем сказать дома, если мы не знаем слово дом и так далее. То есть, вот эти вот все слова нужно знать, они разбиты по категориям именно потому, чтобы Грамматически они по-разному определяются, разные предлоги перед ними ставятся. Значит, нулевой этап – это нужно запомнить вот эти вот 100 слов для того, чтобы потом с грамматикой не было никаких проблем, не останавливаться, не тормозить на этом этапе. Вот, значит, отдельно прошу, когда будете запоминать слова, обязательно запишите транскрипцию, неважно, на русском или на английском, главное, чтобы у вас транскрипция была, и она точно соответствовала тем звуков, звукам, которые издают эти слова значит дальше следующий этап начальный начальный этап заключается в том что в том чтобы осознать каким образом работает язык на базовом уровне это грамматика то есть чем выше вы поднимаете чем меньше вы знаете чем меньше вы разбираетесь в языке тем важнее для вас грамматика чем выше вы знаете больше чем больше вы разбираетесь в языке, тем больше для вас важна лексика. Значит, на начальном этапе все свои усилия мы концентрируем на грамматике. Лексика отодвигается в долгий ящик, мы с ней будем разбираться, когда мы будем находиться на продолжающем уровне. На начальном уровне самое главное для нас это грамматика. Значит, базовая грамматика. Что такое базовая грамматика? Базовая грамматика в английском языке это 12 времен. Значит, что вам нужно сделать, прежде чем вы начнете, начнете их учить, и начнете их зазубривать? Значит, во-первых, нужно запомнить, что зазубривать ничего не надо. Вся, вся зубрежка закончилась у нас на первом этапе, да, на первом уровне. Значит, вот зазубрили эти 100 слов, их не обязательно зазубривать, но вы можете это сделать для упрощения, скажем так. Хотя у вас больше времени на это уйдет, потому что зубрежка всегда гораздо меньше времени на зубрежку всегда больше времени уходит, чем на понимание того, чем вы занимаетесь. Но не суть. Значит, смотрите. Перед тем, как вы начнете учить present simple, да? то есть английский язык обычно учат present simple, что достаточно плохая идея, поскольку present simple сам по себе является исключением. Поэтому начинать, на самом деле, нужно лучше всего со времени future simple, потому что future simple, он... Ну, едва ли является исключением, значит, но это ничего не важно. Значит, во-первых, прежде чем изучать отдельно какой-либо из времен, вы берете таблицу со временами и внимательно на нее смотрите. Значит, смотрите, таблица времен – вещь достаточно тонкая, потому что сделать так, чтобы в одну таблицу было запихнуто все, что, все, что вам нужно, достаточно сложно. Поэтому таблицы у нас две, значит, первая таблица – совершенно оригинальная, которую я, собственно говоря, составил путем долгих изысканий. Каким же образом можно выучить времена так, чтобы было нормально их учить. Значит, смотрите, таблица сложная, зато в ней практически все есть. Практически, потому что здесь нету примеров использования. Значит, смотрите, таблица у нас разделена, ну, как обычно, да, здесь у нас Past, Present, Future, да. Прошедшее настоящее будущее. Здесь у нас simple, perfect, perfect, continuous и continuous. Dentfok, ну и так далее. Вот. И, в принципе, вот если взять эти две, таб две таблицы, одну в левую руку, другую в правую руку, и внимательно на них посмотреть, то в принципе можно, можно понять их, ну, то есть, как бы, если сконцентрироваться достаточно на них, то можно, в принципе, осознать вообще, каким образом насыплюются времена вообще в принципе. Вот. Значит. Вот вы на это все посмотрели. Возникает вопрос дальше, что с этим совсем делать? Ну, то есть, как бы, это очень много информации, да, ее невозможно просто взять и за один день запомнить, да, тем более за несколько часов. Вот, значит, что вам нужно сделать? Вам нужно взять маленькую тетрадочку, маленькую тоненькую тетрадочку, листов 12. Она называется «Магическая тетрадочка. Магическая тетрадочка моего прогресса по английскому языку». Значит, берете эту тетрадочку и, глядя вот на эти замечательные таблицы, ищите закономерности. Да? то есть Половина закономерностей в них уже указана. Да? Значит, то, что у нас инговая форма везде одинаковая и так далее. Значит, все закономерности, все нюансы, которые вы нашли, все вещи, которые у нас одинаковые во всех, ну, в, не, в некоторых временах, скажем так, да, это все нужно записать. Да? Допустим, открываете вы, ну, то есть смотрите вы на perfect и видите, что во времени perfect, вне зависимости от предложения, вне зависимости от времени, у нас везде используется третья форма глагола. Ну, Соответственно, мы ставим в магической тетрадочке циферку 1 и так записываем. Во времени perfect везде используется третья форма глагола, вне зависимости от чего если у вас используется какой-либо perfect, то это третья форма глагола. Значит, дальше. Вы видите, что во времени continuous, а во времени perfect continuous, у нас везде используется инговая форма глагола. Опять-таки, вне зависимости ни от чего. Так и записываем. Во времени continuous во времени perfect continuous у нас здесь используется инговая форма глагола и так далее. Вот. Соответственно, вот, после того, как вы все это записали, ну, то есть, как, после того, как вы зашли, нашли все закономерности, после того, как вы нашли все речи, которые перекликаются в, во всех временах, да, все исключения записали, можно постепенно передвигаться к изучению собственно говоря каждому из этих времен в отдельности, то есть к future simple. Я предлагаю всегда начинать с future simple, потому что он, ну, то есть это немного counterintuitive, как говорится, то есть не очень логично может показаться, но... В перспективе это гораздо лучше работает отдельно ну смотрите если по шагам до да, шаг первый взять таблицу шаг второй взять тетрадку и записать туда все закономерности значит шаг третий сделать небольшую небольшое ответвление и э, записать использование глагола to be значит, у глаголу to be в отличие от всех остальных глаголов формы глагола не 5 а 6 Значит, это форма глагола следующая. Да, форма глагола неопределенная, то есть с частицей to, то есть to be. Это форма глагола нулевая, то есть без ту просто be. Да, это та форма глагола, которая у нас используется в, ну, во, future, perfect, во future continuous, например. Да, will be. Да, то есть там не стоит to, и там не используется первая форма глагола. Да, то есть дальше первая форма глагола, которая соответствует... Время кончина да? Вот у нас здесь э, все форма глагола to be, кроме bean. Потому что бин у нас выше. Да? То есть м, из а. Это первая форма глагола. Во это вторая форма глагола. Бин это третья форма глагола. потом пожалуйста, шесть, шесть форм глагола ту be, Да, их, их нужно изучать отдельно. Да, то есть, как бы насчет тестов. Да? Значит, э, все то, что вы записали, магическую тетрадочку нужно тестировать. Ну, то есть как бы каждую неделю нужно проверять то, что вы записали в тетрадочку. Да, то, что вы не помните, нужно еще раз пройти, пересмотреть, повторить. Вот, значит, в, в конце месяца берете всю тетрадочку целиком и проводите себе тест на ваше знание того, что там написано. Вот, соответственно, именно поэтому тетрадочка должна быть тонкой. Ну, то есть, чтобы у вас была возможность ее повторить потому что повторять э, тетрадку толщиной 48 листов уже практически невозможно да? э, тетрадка 24 листа можно но тоже достаточно сложновато поэтому лучше всего 12 12 листов вы одну закончили писать вот, и ходите с двумя, да, по, когда у вас это самая ну, самая первая тетрадочка, вы ее все-таки освоите полностью целиком, ну, соответственно, вы ее больше не берете с собой, берете только вторую. Ну и там дальше тетрадочка номер 3, тетрадочка номер четыре, тетрадочка номер пять, ну, и так далее. Вот, Откладывайте их в ящик, ни в коем случае не выкидывайте, потому что, ну, то есть, где-нибудь месяца через три. Нужно вот просто взять и повторить все, что вы знаете по английскому языку. Вот. значит, Пользоваться традицией нужно следующим образом. Нужно записывать только то, что является закономерностью, либо какой-то интересностью, скажем так. Только то, то что вас заинтересовало. Да? Не нужно туда записывать формулу образования Present Simple. Нужно туда записать, что Present Simple в утвердительных предложениях не использует вспомогательный глагол. Вот. Не нужно туда записывать образование образования future pf continuous, нужно записать, что future в continuous, как и все остальные времена, во время в типе continuous, использует инковая форму глагола, а не какую либо другое, вот, значит, у вас должно быть две тетрадочки, да? Магическая и обычная. В обычном записываете э, всю грамматику и примеры к ней обязательно. Потому что без примеров вся грамматика это пустой звук. Записывайте грамматику э, к ней 3-4 примера. Да? Значит, насчет времен у вас должна быть следующая таблица, в которой все прописано. Да? Здесь, э, ну, здесь прописано все образование. быть точнее. Вот здесь вот где-нибудь наверху подписываете какой-то тип премии, да, simple, continuous, perfect, perfect, continuous, неважно, Подписывайте и у вас здесь есть к этой таблице в тетрадочку записываете примеры. В принципе, это все, что нужно знать про начальный уровень. Тест для того, чтобы перейти с начального уровня на уровень продвинутый, продолжающий, точнее, простите, продолжающий уровень, заключается в следующем. Вы должны быть в состоянии написать любое предложение в любом времени. То есть, вы должны в состоянии быть его не только грамматически образовать, но и образовать его соответствующим соответствии с правилами использования этого конкретного времени. Значит, Если вы используете past perfect, то у вас желательно должен быть, мягко говоря, желательно. Да? То есть должен быть второй глагол, который тоже стоит в прошедшем времени вы не можете просто написать предложение I had, I had drunk Я выпил да? есть, можно сказать I had drunk before you came да? есть, Я выпил перед тем как ты пришла Ну то есть в принципе на самом деле в этом ничего сложного нет да? то есть, если вы если вы действительно понимаете как как используется каждый из времен как, как, как, как и у нас случаи использования каждого из времен то в принципе образовать 12 предложений которые будут соответствовать этим правилам то есть не должно у вас возникать никаких проблем. Если у вас есть какие-то проблемы, продолжайте повторять и продолжайте ну, сидеть на этих временах. То есть не нужно никуда уходить дальше, пока вы не освоили времена. Потому что ну, как бы, если вы что-то не доучите, то у вас потом будет гораздо больше проблем, чем если вы сядете и выучите все-таки ну, достойно, скажем так. Вот. Значит. Вот вы закончили начальный уровень, и передвигайтесь в уровень продолжающий. Значит, продолжающий уровень он уже становится таким более размытым, потому что ну, на начальном уровне все однозначно. Да? То есть нужна базовая грамматика. Да? То есть базовая грамматика это вот 12 времен. Вот. Значит, на начальном уровне становится более размыта. Да? Там, там уже больше, ну, то есть не больше, а начинает играть роль лексика, потому что там грамматика начинает быть завязана на лексику. Да? Например, разница между few и little невозможно осознать, пока вы не знаете исчисляемых и неисчисляемых существительных. Да? Значит, разницу между статичными и нестатичными глаголами невозможно понять, если вы их не знаете. Да? Ну, в общем, на продолжающем уровне мы больше Здесь серьезно относимся ко всякого рода исключениям и в магической тетрадочке у нас начинают появляться записи гораздо более индивидуальные скажем так конкретно по учебникам советую яростно советую использовать мерфи притом мерфи не красный мерфи Murphy синий для продвинутого уровня, потому что ну, красный Мерфи, конечно, хорош, но он слишком простой, да, то есть, да, то есть там не все, конечно, понятно, потому что он весь целиком на английском. Вот ни в коем случае не используйте русские учебники, потому что русские учебники не очень. Вот, ну, соответственно, передвигайтесь от темы к теме, соответственно, можете не от темы к теме, да, ну, то есть как бы, если вы начали изучать страдательный залог, то вы изучаете страдательный залог до конца. Вот, то есть не нужно посередине страдательного залога соскакивать куда-то в другое место. Вот. соответственно значит, конкретные грамматические темы, которые необходимо освоивать на продолжающем уровне. Значит, это во-первых страдательный залог. это во вторых сослагательное наклонение или условное наклонение это практически одно и то же. Значит, это статичные глаголы, то есть те, которые не используются в континусе Это разработать себе систему, ну, то есть не разработать все системы, там система достаточно простая. Научиться работать, скорее так, научиться работать с неправильными глаголами. Значит, неправильными глаголами работать достаточно просто, Вы их просто записываете все три формы. И каждый раз, когда вам нужно использовать какой то конкретный глагол, вы вспоминаете все три формы. Если вы не можете вспомнить э, все три формы, вы прекращаете делать то, что вы делаете в данный момент идите, идете в словарь свой личный смотреть э, все три формы. Значит, посмотрели, вспомнили и продолжаете делать то, что вы делали до этого. Таким образом, у вас никаких проблем с неправильными глаголами не будет. Дальше. Это модальные глаголы, обязательно, да, вот, недавно в паблике были выложены табличка небольшая с базовой информацией, да, там даже перевод не написан, ну, мне картинка понравилась просто, вот, ну, то есть вот, вот эти вот все такие вот мелкие исключения, да, соответственно, нужно, естественно, разобраться с разницей между at, in и on, да, то есть предлогами вот эти вот сами основными, которые используются в кратодневной речи. Да, значит, ну, по лексике, значит, это у нас месяца, даты, дни, да, с числительными тоже желательно разобраться на продолжающем уровне, потому что на уровне 12 поздно уже будет разбираться. Значит, числительные даты дни, значит, месяца, все местоимения в любой форме, да, то есть нужно понимать разницу между him и his, да, нужно понимать, что, каким образом в английском языке используется слово свой, и вот все вот эти вот, ну, то есть это не то, чтобы очень тонкие нюансы, но по сравнению с временами это маленькие нюансы такие, да, соответственно, исчисляемые, неисчисляемые, существительные. И артикли, соответственно. Артикли. То есть не нужно прям очень сильно углубляться в их изучение. Да? То есть, есть есть книжечка такая, не помню, как называется. Короче, там написано 500 примеров использования разных артиклей. артиклей. Ну, то есть там 500 правил, точнее. 500 правил использования артиклей. Ну, то есть, в принципе, конечно, можно углубляться в это таким образом, но не стоит, мягко говоря. Вот. То есть, смотрите, у вас задача на продолжающем уровне не стать грамматическим экспертом, а научиться язык использовать. Именно поэтому на продолжающем уровне мы начинаем подключать живой язык в форме книг, сериалов и всего подобного, музыки там и так далее. Да? Значит, Если смотрите фильм, смотрите его исключительно с английскими субтитрами, ни в коем случае не с русскими. Русские субтитры, используют русские субтитры настолько же бесполезно, как смотреть фильм в дубляже. Да, ну может быть чуть-чуть, на 2%, на 2 полезнее, вот, вот, исключительно с английскими субтитрами, да, то есть желательно таким образом просматривать фильмы, сюжет которых вы знаете, и более-менее разговоры, которые там используются, вы тоже знаете, то есть вы уже смотрели в дубляже, вот, ну вот, как-то так примерно вот, ситуация на продолжающем уровне стоит. Уровень advanced, ну, это, уровень Advanced – это более-менее свободное владение языком. да, То есть это не Fluent, конечно, да, это не свободное владение, это такое как бы свободное владение. То есть это уровень, когда вы можете общаться с людьми, ну, можете общаться с иностранцами на их языке, при этом не испытывая особо... особо каких-то существенных проблем с этим. Чтобы на этом уровне не было проблем, первое, что нужно сделать, это начать с ними общаться. Да? То есть, К уровню Advanced ваше владение языком вполне позволяет вам с ними разговаривать. Ну, есть, как бы Вы знаете базовую грамматику, ваш э, лексикон составляет примерно 5000 слов. В принципе, э, вы можете выразить то, что вы хотите выразить, то, что вы хотите сказать, в принципе, вы можете это сделать. На ночь, как бы, вы можете пользоваться словарем, естественно, для каких-то прям очень сложных слов, но, в принципе, вполне возможно с ними общаться. Поэтому, значит, идете в чаты, идете, ищите себе собеседника, можно общаться с людьми по скайпу и так далее. Ну, то есть на уровне Advanced самое главное, что вам нужно сделать, это прекратить обниматься с учебником и идти обниматься с иностранцами. К этому моменту, к уровне Advanced, вы э, синий Мерфи, который вы начали изучать на продолжающем уровне, должны пройти. Да, то есть, как бы там в принципе вся необходимая грамматика, которая вам когда-либо пригодится в жизни, она дана, да. Ну, то есть как бы это конечно все еще уровень интермедиат фактически, но по факту этого более чем достаточно, да. То есть как бы вот, разница между теми интермедиатами, теми интермедиатами, которые э, дается у нас на всяких курсах, университетах, школах и прочее вот все вот эти учебники, на которых написано intermediate, они еще их разделяют на pre-intermediate и upper intermediate, но по факту это ну то есть нет никакого pre-intermediate и upper intermediate, есть intermediate и он не очень большой, то есть как бы проблема вот этих вот учебников заключается в том, что вас пытаются напичкать ненужной вам лексикой, которую вы не в состоянии запомнить, потому что ее слишком много. Именно поэтому изучение английского на всяких языковых курсах и в школе оно затягивается ну, максимально возможно, там нет ограничений. Да? Если, вы, если вы пришли заниматься на курсы английского языка, вы можете там заниматься 10 лет, 20 лет, это никогда не закончится. Потому что всегда есть какие-то слова, которые вы не знаете. Да? И если вы ставите своей целью, ну точнее не вы ставите, если вам ставят целью изучение языка заключается ставить целью изучения языка, это выучить как можно больше новых слов, то вы до уровня advanced по их системе не дойдете никогда. Ну, значит, уровень advanced начинается, когда вы овладели всей грамматикой, которая указана в синем Мерфи. В синем Мерфи там всего 145 уроков, по-моему. ну то есть, как бы Каждый урок это, ну, не знаю, минут 40, наверное. Да? считаете что как бы, если вы будете заниматься по 40 минут в день, то через полгода вы будете более-менее свободно разговаривать на английском языке, ну вот, вот так вот, да? Это ну, есть, это при том, что как бы половина из этих уроков это использование вот, это вот этих чертовых 12 времен, да, то есть как бы в принципе к тому моменту, когда вы начнете заниматься по Мерфи, вы должны уже будете освоить актив-пассив, 12 времен, страдательный заук слагательные наклонения условное наклонение и, и так далее. Вот, Но ну, это примерно, ну, не то, чтобы это прям половина учебника, ну тут, я не знаю, там четверть, да. Ну, в принципе, за полгода за, за, если заниматься по 40 минут в день, можно, в принципе, научиться раз, говорить по-английски. Вот. То есть, как бы, если повторять это все постоянно с помощью магической тетрадочки, то ну, совершенно никаких проблем в этом нет. Не, не нужно ничего драматизировать при этом. Вот, значит, на уровне advanced ваша задача общаться с иностранцами. Вот, то есть, как бы, каждый раз, когда он говорит вам что-то интересное, соответственно, вы записываете эту фразу, ищите у нее перевод, вот, и, соответственно, запоминаете ее на всю жизнь. Вот, ну, то есть, как бы, в принципе, вы иностранцев используете для двух целей. Первое – это отточить использование языка самостоятельно, и второе это набрать новые лексиконы, которые достаточно сложно найти в учебниках, мягко говоря, потому что вот сленг вот этот вот разговорный, он как бы, в принципе, постоянно пытаются сделать учебники, которые учат вас сленгу, но проблема в сленге заключается в том, что он каждое десятилетие меняется. то есть как бы Сленг, который использовался 30 лет назад, он ну, он половину умер, а вторая половина ну, считается устаревшей. Поэтому, ну, не очень хорошая вещь учиться учебникам. Вот. Ну, в принципе, все на самом деле.